Есть тайна на земле, и это просто наша жизнь. Как нам ее прожить? Ответ – любовь, конечно, знает. Когда ты любишь и живешь в любви, ты тайны жизни и любви все постигаешь. Человек – это существо любящее, а любовь к Богу – это высшая ценность и высшее наслаждение, с которым не сравнится ничто. Не опоздай, мой друг, услышать, что в мире это мне прекраснее ничего. И только тот, кто может свое сердце слышать, поймет, что есть любовь и больше ничего». Дорогие друзья, я приглашаю вас на свой концерт, который я назвала «Тайна любви", который состоится на улице по Попудринька, 52 Б, в здании Сене и пройдет 21 сентября в 19 часов. На концерте я спою свои лучшие песни о любви. Вас ждут приятный сюрприз и, конечно, для любителей песен. Под аккомпанемент очаровательной гитары вы услышите мои новые композиции. Буду очень рада видеть.